Здравствуйте, я Лиана Хафизова и это мое интервью для проекта Валим из офиса Юлии Рыж и Ани Косенковой. Некоторое время назад я работала в компании Лареаль. Это длилось три года. Я работала на марке Лареаль Париж. Последняя моя позиция называлась КАМ. То есть менеджер по работе с ключевыми клиентами. И я отвечала за три аккаунта. Это были крупные национальные косметическо парфюмерные сети. Моя работа заключалась в том, чтобы сделать так, чтобы любая женщина, заходя. В один из тех магазинов сетей, которых я отвечала, неважно это Хабаровск или Москва или Казань, выбирала всегда продукты Лореаль Париж и покупала как можно больше, чтобы стать еще делать российскими женщинами еще более красивыми. Не такая легкая работа. Я занималась тем, что работала. 9 утра до очень поздного времени все это время нужно было придумать новые интересные промо-акции, разработать подарки за покупку, посчитать какую сделать скидку, сколько у меня стоит консультантов и бизнеса в магазинах, какую лучше завести новинку ночной крем или туз для ресниц, что делать с кучей косметики, конкурентов, как повесить новые рекламные материалы, сделать рекламу, координировать работу торговых представителей. В общем, столько всего было, но работа была всегда очень интересная, хотя времена ведь Несмотря на то, что в течение всех трех лет, пока я работала, мне работа действительно очень нравилась, потому что была безумно интересно и. Много полезного я благодаря не узнала, но в какой-то момент я поняла, что мне действительно становится тяжело, что я слишком много нервничаю и слишком много отдаю и времени, что у меня не остается свободных вечеров. Я не всегда хорошо проводила выходные, потому что как-то нужно было просто отоспаться, отлежаться и прийти в себя. И в какой-то момент из-за такого своего эмоционального реагирования у меня начал дергаться глаз, и я стала пить валерьянку и кучу всяких успокоительных. В общем, я поняла, что моё здоровье важнее и никакая карьера не стоит таких эмоций и такого стресса. Поэтому я решила уйти. И я решила уволиться с работы, где у меня была хорошая зарплата, где у меня была служебная машина и, в общем, которой мне было много всего интересного и приятного. Но я решила уходить. На тот момент я увольнялась в никуда. Никаких конкретных идей у меня не было, я не переходила на другую позицию. Я решила свалить из офиса пользу своего дела. И, наверное, мысли о том, что я хочу открыть что-то свое. У меня были с 10 класса, когда я первый раз прочитала Киосаки, но как бы конкретных мыслей не было, но я всегда знала, что это то, если я буду заниматься чем-то своим, мне это даст намного больше свободы, и у меня будет намного больше поля деятельности для реализации своих собственных идей, и все уже зависит только от меня, получится это, не получится, будет это действительно что-то новое, уникальное, или просто какой-то слив времени, здесь зависит только от меня, поэтому такая, наверное, все-таки, прежде всего, большое количество свободы и в то же время ответственности, именно это меня привлекает в своем деле. Я занимаюсь тем, что учу людей английскому языку через интернет. И, например, сейчас у меня проходит курс онлайн, я наконец-то выучу английский. Я провожу как индивидуальные консультации, так и запускаю какие-то групповые программы через интернет. И вот все время каких-то много новых идей, я уверена, что будет их еще больше. Например, в апреле я запускаю курс личной эффективность на английском. Поэтому вот как бы сейчас иностранные языки, интернет в совокупности с личным ростом, это то, чем, что я делаю сейчас и помогаю другим людям, вдохновляя их на достижение разных целей, в том числе и изучение английского. Нужно уходить из потому что свет уже высокий, это здорово, когда нет будильников, это классно, купаться в море потрясающе, жаркая, хорошая погода, когда везде. 30 отлично путешествовать просто прекрасно девчонки, не просиживайте свою жизнь. люди редко в конце жизни говорят, как жаль я сидел мало в офисе".